Спасибо, вижу, запись пошла. Сегодня я веду как и в Инстаграм, так и на вебинаре. Поэтому иногда я буду вот так отворачиваться. Это значит, я смотрю на Инстаграм. И наоборот, если я в Инстаграме отворачиваюсь в другую сторону, значит, я смотрю на вебинарную комнату. Я буду так периодически делать для того, чтобы не терять зрительного контакта. Я очень рад, что сегодня очень многие пришли на данный эфир в инстаграме на данный момент 225 человек и вебинары 530, 550 уже вот. надеюсь что подтянутся, сегодня много новостей но мы так как делаем запись, то те кто не успеет те кто не пришел на данный вебинар посмотрят в записи а вчера мы объявили что будет вебинар и э, есть э, на это причину есть несколько новостей очень важных, но также мы в чатах, в одном из чате попросили написать вопросы, для так, интересующиеся вопросы, которые нужно озвучить или, так сказать, разъяснить, разъяснить на сегодняшней встрече. Поэтому я решил, что сегодня на вебинаре я буду зачитывать некоторые вопросы и сразу же отвечать. О После мы перейдем, вернее, во время ответа вопросов и ответов, которые мне предварительно написали участники сообщества, буду сразу также и говорить о новостях. Так, пишут, что еле слышно, звук плохой на вебинарной комнате. Так, а некоторые пишут, что слышно отлично. Значит, дело в вашем оборудовании. Попробуйте перезагрузить или сделать громче, или одеть гарнитуру, наушники, для того, чтобы было хорошо слышно. А пишут, что Берлин вас очень любит. Также и Сургута, привет. Очень рад вас видеть. Спасибо за ваши приветы. Я очень рад, что наше сообщество обхватывает очень много стран, то есть участники со многих стран. А в скором времени будет со всех стран, потому что мы будем масштабироваться, и это очень важно. Так, хорошо, тогда я перехожу на вопросы. Сделаю так. Угу. Может быть, изображение плохое, но... Так. Буду читать немного вопросы и сразу перейду, потихоньку буду говорить о информации, о что нас предстоит. Естественно, многих сейчас интересуют ближайшие планы, а также интересуют те текущие проекты, что с ними будет, как будет. То есть всем это интересно. И поэтому я сегодня буду зачитывать вопросы и сразу отвечать. Многих интересует, вот первый вопрос, многих интересует, на, на каких биржах монета ВЕК в ближайшее время будет залистена. А мы уже ведем переговоры со многими биржами, и я попросил, чтобы промониторили те биржи, в которые можно пополнять именно через карту, да, и мне предоставили таких шесть бирж. Вот. но из тех шести бирж, что предложили, мы выбрали три биржи, на которых мы проведем в обязательном порядке листинг. Это Gate.io, Coin и Mix. Да, или Mix и биржа Mix. Так, второй вопрос. Дорожная карта по Webcoin Pay, то есть обновленная дорожная карта, когда будет предоставлена сообществу. Это будет ближе к маю или же максимум середина мая будет предоставлена полная э, дорожная карта по развитию Webcoin. Э, обновленная дорожная карта и обновленный э, блокчейн э, примерно будет предоставлено, да, именно развитие, развитие блокчейна, дорожная карта будет предоставлена в мае. Третий вопрос. Коэффициент по, по свопу, век авто, тоже интересует многих. Это третий вопрос. Пока ведутся расчеты для наиболее выгодного приложения партнерам. То есть, я хочу сказать, что те <свот> вебкоины, которые на век авто, вы будете не разочарованы, потому что э, мы э, учли, да, учли ваши сегодняшние беспокойства, вот, поэтому беспокоиться незачем. Мы постараемся максимуму сделать то, чтобы участники Векавто получили свою ожидаемую прибыль, то есть я не говорю, а потраченные средства для участия данного проекта, но получат в полном, а может быть даже больше прибыли, которые ожидалось. Поэтому держатели вебкоинов на векавту, держите, холдите, в скором времени вы поймете, как это все будет развиваться, каким образом каким образом будет происходить своп, а также по какому коэффициенту, а также как оно будет выходить на ожидаемую прибыль. Следующий вопрос, который интересует партнеров, это эмиссия остальных монет век. Через какие способы? То есть, если мы до этого делали эмиссию через проекты, да, через ProfitBot, через бинарный а, маркетинг план, а, у нас была и инвест. у нас были еще другие проекты, да, боты у нас были, то э, следующий э, путь эмиссии, то есть каким образом будет э, век выходить эмиссии, э, это два, два способа. Первый это мастер ноды, так как э, блокчейн э, вебкоина будет полностью децентрализованный, и нам необходимо привлекать людей, которые будут поддерживать сети. За это они будут получать вознаграждение в вебкоинах. Поэтому через мастер ноды а также через стейкинг, то есть будет у нас э, в самих кошельках возможность получать по стейкингу. Ну, стейкинг это удержание от рынка, вознаграждения, и таким образом будет происходить эмиссия. А также э, иногда будет происходить аэрдропы, то есть какие-то конкурсы, какие-то промо, то есть таким образом будет выходить э, происходить эмиссия. Пятый вопрос, который интересует, интересует участников нашего сообщества, это не будет ли изменения по запуску блокчейна, сроки и даты. Мы приложим все усилия для запуска в этой весной. Мы планировали запустить в ближайшее время, если вы помните, 21 февраля я провел вебинар, и я с сказал, что в ближайшее время будет запуск, да, то есть уже примерно в апреле будет запуск. Но из-за того, что э, произошло после 21 февраля с, с, мировые события, это коснулось также и на отсрочку разработки, потому что э, у нас разработчики живут в разных странах, и от отсутствия у некоторых связей, от отсутствия э, каких-то э, технических каких-то, да, проблем, то есть у нас а, разработка немного э, именно тестировкой немного задержалась, то есть, но ну, сейчас уже все наладили, поэтому а, будет немного отсрочка, чем мы планировали, к сожалению, но мы приложим все усилия, чтобы а, мы выкатили блокчейн уже а, в этой весной, то есть до конца, как до конца, как закончится весна, да, вот. следующий вопрос, который интересует наше сообщество, это применение АЦЦ. Сегодня применение АЦЦ у нас происходит периодически в бинаре, а также в 10:90. У нас есть идеи и планы по применению АЦЦ. Сейчас сегодня я почему-то не хочу об этом говорить, то есть забегать вперед, но вы будете приятно удивлены, э, приятно удивлены то, что мы приготовим подготовим по применению АЦЦ. Сейчас советую на те промо, что происходит в 10:90 и в бинаре применять применять по возможности по максимуму применять АЦЦ. Седьмой вопрос, который интересует: новые проекты будут ли запущены до блокчейна? Да. Если кто видел вчера, кто подписан на инстаграм и на мой канал личный, кто еще не подписан, подпишитесь в инстаграм. Сейчас модераторы дадут ссылку на мой личный инстаграм, а также на мой личный канал телеграме. Подпишитесь, там я иногда освещаю некоторые новости. И вчера я говорил, что нас ждет в этом году не один блокчейн, а несколько блокчейнов. Вот. И перед тем, как э, запустится блокчейн WebCoin Pay, WebCoin Chain, да, запустится э, другой блокчейн под названием Кейджи Chain, то есть Кейджи Coin. Оно будет направлено, KG это э, сокращенный Кыргызстан, то есть мы запускаем отдельный э, блокчейн специально для Кыргызской республики, данный блокчейн будет внедряться во все сферы постараемся внедрить во все сферы кыргызской экономики так сказать отработать модель как блокчейн может работать и давать пользу для республики Кыргызстан этот некий эксперимент очень важен лично для меня тоже, как мы а, протестируем а, основу блокчейна Webcoin Pay для того, чтобы Webcoin Pay мы пошли и шагали по миру, предоставили на весь мир, а мы должны некую нагрузку сделать, и поэтому мы перед запуском блокчейн в WebCoinPay мы запустим блокчейн KG coin Данный блокчейн будет полностью работать, как и во всем мире, но направлено именно на развитие в республике или в стране да, Кыргызстан. Естественно, выйдет фан-токен э, на, под названием KG Coin, а также множество токенов, а также стейбл э, токенов, который подтвержден реальными средствами в долларом эквиваленте. А, вот, э, вокруг э, KG Coin будут также готовиться проекты, такие как KDAO, э, это токен э, назначенные для голосования по листингам, голосов... также по э, пользованию аукционов именно на территории Крымской Республики. А, вот. И следом, то есть это до э, старта э, блокчейна WebCoinPay. Следом, сразу же после старта э, Coin, будет стартовать WebCoinPay. А, полностью делаем для международного формата, для того, чтобы дан, наш блокчейн был интересен и применялся не только на русскоговорящем пространстве, но также и во всем мире. Восьмой вопрос, который интересует, когда мы увидим карты, карты криптокарты? В скором времени состоится несколько встреч с банками. По итогу будем решать, с кем и как сможем сотрудничать. Буквально уже в течение, в течение следующего месяца я проведу эти данные встречи. Мы хотим добиться, чтобы банк мог обслуживать пользователей со всего мира. Как для, а, как для людей, живущих, живущих в Соединенных Штатах, как живущих в Китайской Народной Республике, так и во всем мире. Сегодня этот вопрос очень актуален, особенно с теми событиями, что происходит сегодня в мире. Я не хочу в это подробно вдаваться, но... На сегодняшний день криптокарты стали очень актуальны, особенно от тех людей, которые которые находятся за границей, с обналичкой все это происходит некая проблема. Вот. И я сам с этим столкнулся, мои знакомые столкнулись и это говорит о том что, Настало время в этом направлении активно работать, поэтому я назначил несколько встреч и по итогу этих встреч могу что-то конкретно уже сказать. Но я уверен, что мы сможем сделать данный ресурс, данное приложение, это даже не обязательно для этого будет необходим физическая карта. Но вначале, может быть, физическая будет, потом мы перейдем полностью на виртуальные карты, используя Google Pay да, и Apple Pay. Вот. Следующий вопрос, который интересует наше сообщество. Что будет с веками АвтоВек? На данный вопрос вопрос. Я уже ответил, думаю, чуть выше. Как добывать век на блокчейне? Дропы, мастерноды и стейкинг. Одиннадцатый вопрос. Будет ли заморозка монет, которые пройдут своп век авто? Однозначно будет заморозка, однозначно заморозка будет. А какие сроки, каким образом, это мы уже дадим информацию уже ближе к свопу. А по поводу свопа, смотрите, так как я уже говорю, что у нас будет в ближайшее время до запуска Webcoin Chain, будет запуск кейчейн да кейчикоин то своп мы сделаем уже в ближайшее время сначала на блокчейн кейчикоина вот но там будет обозначаться как кей кейвек и потом когда уже мы стартуем блокчейн вебкоина мы перенесем все это на новый блокчейн то есть по сути будет Вебкоин будет как и на одном блокчейне, так и на другом блокчейне одинаково находиться. То есть на блокчейне Кей Кейджикоина вебкоин будет как завернутой, да? Рапет век, завернутой завернутый под обозначением Кей век. И после будет уже фан век уже на блокчейне webcoin pay вот поэтому своп будет уже в ближайшее время так как блокчейн KG Coin уже тестируется и уже на днях появится а, само приложение и мы вебкоины уже перенесем на новый блокчейн а, Конечно, можете спросить, для чего нам вебкоины переносить на блокчейн KDCoin, когда можно подождать еще пару месяцев и уже на вебкоине. Дело в том, что данный блокчейн, на котором находится вебкоин, уже дальше работать не может. То есть там есть очень много своих нюансов, которые продолжать вебкоины держать на данном блокчейне, который сегодня ну дальше мы уже не можем. Поэтому мы перенесем полностью на новый блокчейн, WebcoinPay, WebcoinPay перенесем на kg но оно будет под означением KVEC, то есть это будут завернутые веки. И после запуска уже Webcoin Chain, тогда мы перенесем на новый блокчейн, своп будет меняться будет один к одному, поэтому не переживайте, то есть применение вебкоина очень будет масштабное, мы уже рассматриваем, чтобы вебкоины на всех блокчейнах, которые у нас будут появляться, во многих токенах, комиссию, внедрять WebcoinPay, внедрять как комиссию во многих токенов на всех блокчейнов, которые будет выпускаться нашей компанией. Вот. Дальше. Я не знаю, вы успеваете, а то я сам не успеваю. Вы успеваете за информацией. Вопрос: будет ли эмиссия совершаться на ProfitBot? Вот я в Instagram вижу вопрос. Сразу хочу ответить: на ProfitBot. Эмиссия WebCoinP не будет. Мало того, в ProfitBot завтра понедельник, завтра акционный день. Да, или завтра день, когда можно сделать депозит. Завтрашний. Ой, не завтра, а понедельник, вернее. В следующий понедельник это будет у нас число? Четвертое, да? Вот четвертое число, это будет последний понедельник, когда можно создать в профитботе депозит за райдо. После профитбот уже депозиты принимать не будет, все депозиты, которые созданы до сели, отработаны будут до конца срока и таким образом профитбот будет закрыт. То есть мы отходим от всего понимания, МЛМКи мы отходим от э, многих проектов для того, чтобы полностью перейти на технологию и на блокчейне. А вот мы сейчас э, все силы свои последний год мы разрабатывали блокчейн, мы все силы пустили э, на то, чтобы те вебкоины, которые есть у партнеров на сегодняшний день, они стали применимы во всем мире естественно на него был большой курс и те люди те партнеры, которые пришли в наши проекты для того, чтобы зарабатывать, чтобы они были получили так сказать ожидаемый заработок а по той стратегии, которой мы пошли, по той стратегии, которой мы хотим развивать WebCoinPay. Развитие будет очень бурным. Я не просто так говорю, потому что э, по анализу, по тем анализам блокчейнов, которые сегодня есть на сегодняшний день, э, наш блокчейн э, даст э, действительно конкретные э, решения тех задач, которые, э, тех, так сказать, проблем, которые на сегодняшний день есть в блокчейнах. И э, популярность данного блокчейна очень сильно возрастет, а значит и возрастет потребность вебкоин пеях и те люди, которые до сегодняшнего дня сохранили вебкоины и еще немного похолдят, будут выигрыши. Будут очень большом выигрыше И не хотелось бы через год слышать от некоторых партнеров, что э, почему Искандер не убедил нас держать вебкоины, а начал делать изменения, и мы от испуга продали, то есть а надо было не продавать, да, чтобы таких разговоров не было. Я вот хочу поэтому подчеркнуть, Pay будет применяться очень во многих отраслях, как и в определенных аукционах, как и в комиссиях, так и на пазл-маркете. Поэтому Webcoin Pay, держите, держите. Вот по ProfitBot я уже сказал, что ProfitBot следующий понедельник это будет последний понедельник, когда можете сделать депозит. После будет уже э, закрыт данный проект. Так, На каком вопросе мы остановимся? Будет, э, будет, будет ли изменение в бинаре в ближайшее время, либо после запуска блокчейна? В бинаре изменения в ближайшее время не будет. Все проценты по депозитам, по стейкингу, по реферальным, по бинарному бонусу остается прежним. Единственное изменение, мы убираем ранги и подарки за ранги. Потому что, когда мы разрабатывали, мы э, на самом деле не знали, как э, участник, достигший ранги, какие будут иметь э, во-первых, э, смотрите, мы, когда бинарный маркетинг составляли, мы составляли, исходя из тех эталонов, которые было на тот момент популярно в MLM-компаниях. Так как мы уходим от понимание MLM, то естественно все ранги и подарки мы убираем наши подарки которые были запечатлены на сайте за достижение рангов на сегодняшний день выглядит очень глупо потому что человек который достигает ранга где может где от компании получает путешествие на тот момент уже имеет возможность не только путешествовать, но и покупать недвижимость, покупать автомобили. А до рангов, в которые идет подарок автомобиль, к этому моменту э, партнер, достигший эти уровни, э, может позволить себе виллу. Поэтому э, глупо делать такие подарки, когда уже партнер, достигший этих рангов, э, уже имеет по сути все. Поэтому э, на фоне вот этого того, что мы три года бинарный маркетинг-план развивали, мы увидели, что наши подарки оказались очень э, простыми, так сказать, нищими. По сравнению того, что партнер имеет к этому. Это не означает, что у вас теперь должно потеряться стимул, стремиться к таким заработкам, да, к таким высотам или к такой структуре. Наоборот, наоборот, это когда вы строите бинар, то есть вы должны понимать, что вы строите свой бизнес, это ваш бизнес. И все мотивации, которые должны быть по развитию структуры, это не подарки, а это самооценка, что вы достигли этого уровня, что вы достигли этих заработков, вот что должно быть мотивировать. Вот. Но те люди, которые помогают другим людям, они достигают больших доходов. И мы уже на опыте видели, что у нас были мега известные сетевые лидеры, да, которые заходили большими командами, э урывали хороший э, заработок денег от того, что у него есть большая структура, а потом уходила дальше не развивают, уходили в другие компании и уводят свою структуру за собой. И что происходит? Что те партнеры, которые могли бы достичь нашей компании больших заработков из-за того, что их лидер их дернул, они не там не заработали, не здесь не заработали, мало того, многие партнеры мотивировали продать все для того, чтобы войти в другую компанию. И таким образом цели не достигали. Те люди, которые оставались и продолжали развивать бинары, профитботи, на сегодняшний день имеют очень хороший заработок. Говорить, что здесь нет заработка, потому что курс упал, это глупо. Даже по сегодняшнему курсу те Заработки, которые получают партнеры от депозитов, наращенные в течение одного года или двух лет, даже по сегодняшнему курсу, это ежедневные заработки больше, чем можно было достичь большими структурами в другой в другой либо компании. И это факт, и меня можете не переубеждать, потому что я все это вижу в статистиках и на сайте. Люди, которые говорят, а вот я зашел, но еще не заработал, потому что курс упал, это люди, которые не развивали, которые заходят в кабинет в три месяца раз, потому что им некогда, им нужно в 50 другие проекты успеть быстро первыми зайти. И вот такие люди и обычно и жалуются. Поэтому если вы в чате или где-то увидели такого партнера, поговорите с ним, поговорите. Может быть, он не знает, что нужно следить за новостями, что нужно заходить в кабинеты, что нужно участвовать в промо, что нужно реинвестировать, что нужно увеличивать свои депозиты. Может быть, они об этом не знают. То есть, и подскажите, научите. Вот, поэтому я хочу сказать, что бинар остается. Вот, бинар это единственный, остается единственный проект по эмиссию Райдо. Можете спросить: а что же делать с Райдо? Райдо выйдет в будущем как фан токен, то есть применение как комиссия для многих других токенов и активов на несколько блокчейнов. А также, как мы уже говорили, продвижение рекламы в пазл маркете будет оплата за райдо. Поэтому применение райдо. Тоже будет много и масштабно. А единственная эмиссия, каким образом получать райдо, или будет эмиссия выходить на рынок, это бинар. Поэтому продолжать развивать бинар, делайте депозиты, зарабатывайте, увеличивайте свои активы. Вот что я могу посоветовать. Дальше. Да, хочу по поводу лидеров тоже сказать. Так как мы уходим с этих пониманий, то понимание лидер, э, не лидер, такого у нас нет. У нас есть сообщество, и оно останется э, сообществом. То есть в нашем сообществе все равны, нет того, кто выше кого-то. Я изначально, если вы помните, еще два года назад я проводил вебинар, что хотелось бы, э, чтобы... Э, не полагались на личность, да, что даже э, ш, чтобы мое имя сильно не привязывали к компании, для, а к бренду, для того, чтобы э, как вам сказать, э, каждое мое, э, допустим, если я завтра простужусь, да, это может сказаться на компании, поэтому поэтому, а если мы основу компании сделаем сам бренд веко то компания может существовать даже без меня я уже создал систему я помните еще два года назад говорил что я стараюсь сделать систему чтобы компания существовала и развивалась даже без меня поэтому мы вложили все усилия и все стратегии для того чтобы это осуществить Поэтому это одна из причин, почему мы начали разрабатывать новый блокчейн. Она будет полностью децентрализована. для того, чтобы я есть, нету, то есть компания, то есть сам блокчейн развивался. А... Администрация была, Больш... была определенная текучкой в начале какое-то время. Сначала не получалось, но сегодня сформировалась администрация, на котором все держится. Поэтому, если есть у нас в компании сетевые лидеры, которых для них важно признание, но ну, у нас нету такого. У нас мы хотели быть в, в этом, на этом пути хотели развиваться, поощрять, так сказать, лидеров, да, но, тем не менее, с самого начала мы каких-то привилегий между лидерами и всеми людьми сообщества, мы не делали. Если появлялись какие-то чаты, как голд-лидеры, сильвер-лидеры, это было создано по инициативы тех же сетевых лидеров. Поэтому сегодня у нас теперь не будет голд-лидеры, Silver лидеры бриллианты, рубины, то есть от этого мы уходим. Если для вас это важно, быть голд-лидером, то я думаю, вы уже нашли компанию, где, где вам дают погоны, где вам дают ордена, ордера, звания. Мне кажется, вы там уже неплохо, хорошо себя чувствуете. Вот. Мы должны развивать криптосообщество, мы должны развивать вместе идею децентрализованной системы. Мы должны развивать и внедрять криптовалюту в повседневную жизнь. Для этого мы должны приложить все усилия для этого, а не мериться своими рангами, своими заработками и того прочее. Если кто-то зарабатывает больше, помогая другим, вы молодец. Вы большой молодец, что вы помогаете людям. И вам реально благодарность, что вы это делаете. Но а, делая это, вы делаете также свою финансовую, хорошую а, потоки возможностей, потоки а, средств для комфортной жизни. И а, если э, кому-то из партнеров охота больше зарабатывать в нашей компании, то э, делайте это. Для этого есть все инструменты. Э, если вы это делали только из-за погонов, то можете перестать это делать. Но развитие у каждого нашего участника сообщества должна быть единственная мысль в голове. Как сделать так, чтобы криптовалюта вошла в повседневную жизнь? Как сделать так, чтобы я закрыл свои э, первые необходимые нужды? Да, вот, вы вот так смотрите на компанию и тогда будет у вас все в порядке и будете развиваться. Так, следующий вопрос. Что будет новое после запуска блокчейна. До запуска блокчейна WebCoinPay у нас будет подготовлены уже проект, проекты для масштабирования блокчейна WebCoin. Пока я не буду говорить, какие проекты, что за проект, какой маркетинг, да, но там будет заложен маркетинг для быстрого масштабирования по всему миру. Будут вложены очень много средств, на рекламу, как и э, на Соединенных Штатах, как и в Европе, как и в азиатских странах, по всем континентам, где только есть э, свобода и интерес, э, интерес криптовалюте, где есть криптоэнтузиасты, в этих частях будет массивная, э, масштабная реклама. А также, а также проекты, которые помогут быстро это реализовать. 14 вопрос. Есть ли примерная дата конференции? Я так понимаю, что это вопрос э, имеется в виду о э, конференции, которая происходит встреча века. Вот. Следующая встреча века будет проходить летом и, вероятно, всего на, на берегу озера Исыкуль. Озеро Исыкуль находится в Крымской республике, и там очень красиво, вам понравится, и очень есть хорошие отели. И в одном из этих отелей, престижных отелей, мы проведем мероприятие. Это будет легко, легко приехать как и российскому гражданину, так и гражданину Израиля, так и гражданину Соединенных Штатов, так и гражданину Украины и Белоруссии. Вот, поэтому следующие мероприятия, скорее всего, мы проведем в Кыргызстане на берегу Лазурного берега Иссыкулях. Но зато я буду сам лично там. Я думаю, это будет масштабное мероприятие. В каких сферах вы видите применение нашего блокчейна в государственном уровне? И не только, и почему это будет иметь потребность? Блокчейн с возможностью доступа регулятора будет заложен в функционал KACI. Вчера я сделал видеоролик, где написал, где сказал, что будущее развитие блокчейна будет за верификацией, за верифицированными блокчейном. Это не значит, что в вебкоин Pay все пользователи пройдут верификацию. Эта функция будет по желанию. По желанию. Для того, чтобы доверие. Когда вы обмениваетесь монетами или, или продавцы делают, продают товары свои, если их кошельки верифицированы, это будет вызывать больше доверия и больше рейтинга сотрудничать с этой компанией или покупать этот товар или услуги. Мое видение в будущем во многих странах, во многих крупных странах, начнут создавать законы о регулировании криптовалют, и тогда будут будет всех какие блокчейны будут признаваться плохими, то есть незаконными, и какие блокчейны будут законными, и те блокчейны, которые хотят выживут, выжать, выживать им придется этот функционал создавать, прохождение кейси. Мы, смотря на будущее, уже заложили в блокчейне такой функционал, для того, чтобы если, допустим, как пример, если в Турецкой республике, допустим, да, мы сейчас как пример Турции говорим, если в Турецкой республике появился закон от регуляторов, что блокчейны, которые не имеют верификации, не имеют возможности верификации, будут незаконными, а блокчейны, в которых есть верификация, законными. ну вы понимаете, да? Это не значит, что регулятор может забрать ваши средства, потому что блокчейн это децентрализованная система, это блокчейн технология, то есть ваши средства никто не может забрать, но посмотреть в обозревателе, кто куда переводит будущее вот за такими блокчейнами. Кто-то может сказать, это полностью противоречит идее блокчейна. Я вам скажу, что нет блокчейн, основное, оно не противоречит, потому что основная идея блокчейна это децентрализация, То есть нет офиса, нет кнопки, которые может отключить ваш или заблокировать ваш кошелек, но, но законные, которые в про или как будущее развитие блокчена все равно не обойтись без кейси. И в этом есть логика. Очень много транзакций происходит по финансированию терроризма, продаже наркотиков, оружия. И очень много плохих дел. Это занимает нас, если я, я не говорю, что это точная информация, точная статистика, но 30% криптовалюты, всех объемов происходит именно в таких делах. И это очень плохо, я так считаю. И это нормально, если будет, будет доступ регуляторов видеть, какие транзакции куда происходят. Но на веб коин Chain это будет не обязательно. То есть вчера была немного паника, то есть некоторые в чате утверждали, что тогда не буду участвовать в таком блокчейне, не буду участвовать в таком коине, если нужно проходить верификацию. Поэтому я сейчас отвечаю, что это... В добровольном порядке, то есть вам не обязательно проходить верификацию. Это будет добровольно. Если вы предприниматель, бизнесмен, у вас есть легальный бизнес, и вы хотите продавать товары за криптовалюту, то вы можете пройти верификацию. И это будет вызывать только доверие. Доверие ваших клиентов. Так, следующее. То есть Другими словами, пока еще от этой темы не отшел, другими словами, когда в странах, в определенных странах будет э, конкретные законы по э, требованиям или по э, легализации криптовалюты, у нас к этому моменту уже все готово. То есть мы, наоборот, хотим сотрудничать со странами, с главами стран, государственными, всякими, то есть... Э, то есть мы хотим сотрудничать, потому что мы видим в этом развитие, мы видим в этом будущее и а, масштабирование. Какие ключевые предложения нужно сделать банкам и не только им, чтобы их заинтересовать, стать нашими партнерами или инвесторами насчет обслуживания криптокарт? Хочется услышать ваше мнение. Корпоративная система заинтересовалась банка в том, чтобы у них держали деньги. То есть любой банк будет рад клиентам, да, множество клиентов со всех стран. То есть каждый банк думает о масштабировании точно так же. И криптокарты ⁇ это у них возможность получения клиентов со всего мира. И если мы найдем точки соприкосновения и интересы, то, конечно, это все осуществимо, и банкам будет интересно. Поэтому я вот назначил несколько встреч. Вот. И уже со следующего месяца, с апреля месяца, я буду проводить эти переговоры. Ничего не обещаю, но я буду стараться для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы в нашей экосистеме создалась карта чтобы э, с хорошими, большими лимитами, чтобы легко можно было завести криптовалюту и обменять на местную валюту той страны, в которой вы находитесь. Следующий вопрос. Возможно ли, что другие криптосообщества будут копировать наш блокчейн? Выгодно ли им это? Защищены ли наши авторские права законом? Как мы будем контролировать этот момент? Это открытая информация. То есть весь все блокчейны у них имеется открытый код. Да? Также и на вебкоин будет открытый код. Поэтому. А предотвратить это невозможно, что что-то скопирует. Предотвратить это невозможно, но мы как бы это и не преследуем, чтобы только у нас было такое хорошее вообще, а у других не было. Пускай идут следом за нами, то есть нашим примером, что не надо делать завышенные комиссии, не надо делать какие-то сложные системы, а сделать все для людей. Поэтому, чем больше будет таких блокчейнов, как у нас, это будет для мира, для людей, это будет хорошо. Планирует ли компания создать приложение для оплаты с холодного кошелька с помощью телефона с других аксессуаров, например Apple Watch? Ну, об этом я, наверное, уже сказал. Вполне возможно но не всю минуту, то есть сначала э, переговорю с банками, как все, а потом уже это введем. В принципе, все, все вопросы я прочитал, э, на все дал ответ, хотелось бы теперь обратную связь. Вот здесь уже вижу вопрос, что будет здесь в 90-е, если единственный проект по эмиссии райда будет только бинар. Да, здесь я, наверное, ошибся. Потому что, да, Будет не только бинар, но и стейкинг 10.90. Вот хорошо, что вы напомнили. У нас столько проектов было за прошлые года, да, что уже многие проекты я начал где-то путаться, поэтому а так как последний год у меня полностью внимание было на разработку блокчейна, поэтому, может быть, я упустил. Но, несмотря на то, что мое отсутствие Почти года не было, все работало, все работало исправно, все развивалось благодаря нашей администрации. Поэтому я сейчас в прямом эфире хочу поблагодарить наших основных, так сказать, людей, без которого компания точно не может существовать. Это Элона Михайлова. Спасибо тебе, Элона, за твой труд. Несмотря на тяжелую работу, ты справлялась, ты помогала людям, ты все управляла. Хочу поблагодарить Дмитрия, нашего главу технического отдела и программирования. Ты молодец. Все сделал, чтобы сайты не падали, чтобы все функции работали как положено. Все нововведения ты делал быстро. Ты молодец. Это Сашу, который помогал по управлению техническим отделом. А хочу поблагодарить Евгения, нашего айтишника, который э, делал все, чтобы наши сайты не ломали, чтобы не досили, и, и если какие-то атаки происходили, то ты, Евгений, быстро реагировал, ты и твоя команда. Э, и все исправляли. Э, хочу поблагодарить э, Екатерину Малышкину, которая э, все время разрабатывала и думала о, о развитии, о маркетинге и многие сегодняшние фишки э, в проектах маркетинга это твоя заслуга вот и по хочу поблагодарить всех э, наших модераторов э, хочу Ульяну поблагодарить что э, все так сказать негатив весь в технической поддержку в первую очередь, тебе доставалось, но ты выдерживала это все. <смех> вот, ты умница, мы с тобой очень дорожим. Вот, сейчас я не буду всех перечислять. У нас есть много модераторов, у нас есть много людей в техническом отделе, у нас есть отдел маркетинга. И я хочу обще сказать вам всем благодарность. Вот. Наш штат будет расширяться, так как мы теперь будем масштабироваться и расширяться с появлением э, блокчейна Кейджи Коин. Я уверен, что в наше сообщество придет как минимум миллион человек, потому что я лично буду в Кыргызстане развивать наше сообщество. Э, будем агрессивную рекламу делать, э, будем делать бигборды, концерты для того, чтобы услышали их в сообщество как минимум миллион пользователей я постараюсь в течение года привести а также мы масштабируемся и наш блокчейн веб-коин-чейн мы будем продвигать во всех точках мира мы привлечем всех Криптоблогеров, которые только существуют на всех разных языках, мы привлечем, мы покажем им интерес, мы покажем им а, все возможности и фишки нашего блокчейна, а, мы покажем, что мы конкурентоспособные и мы а, пойдем шагать по всему миру и наше сообщество будет самым большим, который есть а, на сегодняшний день. А, в мире мне тут задали вопрос. Смотрите по поводу бинара многим стало не То есть мы отходим от МЛМных фишек, от э, рангов, да, я имел в виду, то есть от каких-то поощрений по рангам. Но э, если мы раньше ранги называли там жемчуг, сапфир там и все-все-все остальное, да, то мы это все убираем. У нас как бы сам, сами лимиты и э, лицензии по рангам остается. Только мы ранги назовем по-другому. Там номер один, номер два, да, например, так. То есть простыми словами, без бриллиантов аккумулятора. Ой, аккумулятор без даймондов и все остальное. то есть, Но по бинару маркетинг не меняется. Единственное, подарки лидерам убираются и название погонов тоже убираем. Оставляем только первый уровень, второй уровень, третий уровень и так далее. Так. Ну что, будем завершать. Я думаю, сегодня очень много вопросов вот еще один вопрос когда будет а, промо по бинару в ближайшее время как мы уже сказали мы будем а, стараться а, на один день да но быстро быстро быстро часто часто часто какие-то промо делать вот я я поменял акцина фСТ но не использовала их да я понимаю вот поэтому, когда была возможность, желательно бы, конечно, использовать. Когда проходит промо, всегда используйте. То есть не ждите чего-то. То поэтому как только появляется какое-то право промо по использованию, надо использовать. Когда у нас появится промо по 1090 и бинар по с применением АЦС, сразу используйте. То есть не ждите что-то кого-то. То есть надо использовать, потому что. Как я уже сказал, усиливайте, усиливайте возможности ваших депозитов по тем проектам, которые у нас на сегодняшний день, и оно принесет очень хорошие плоды. У нас в сообществе много людей, которые могут это вам показать, доказать, что те, кто это делал, расширял, расширял свои депозиты, они получили очень хорошие прибыли, получает по сей день. Так, ну что, давайте на этом все завершим. Я думаю, на все вопросы я ответил. Сейчас запись останавливаем. Вот, те, кто не присутствовал на нашем вебинаре, запись будет обязательно.